Короче, всем привет, с вами я, Дорат, и сегодня хочу рассказать, в принципе, про все, что я в последнее время. Видели какого-то и рассказываю про первую часть. Я офигел вообще с того, что. Ну, вот, если наши подписчики, типа, посмотрели этот ролик первый, такие, ну ч вы помните, вау! Кто-то такой, вау, это же класный, кто-то, что за фигня, вы чё, дебилы что ли? Какой маньяк? Мы такие я сразу. Блин, что ещё делать? Взяли их с собой. Ну и все. Он, короче, вообще там я не понял, как он на крыше оказался. Вы можете себе представить, просто, там рабочие, и он на крыше. Это что за фигня? Я офигел с этого. Там рабочий один вышел такой, типа, вы что такие? А мы смотрим на него, а мы не поймем, почему он даже на него не реагирует. Они на крыше должны были быть, что за фигня? В принципе, очень классно было. Особенно вчера после съемок. Мы снимали вечером, потому что вы набрали 15 лайков и сейчас 5. Опи-палки. Была да жесть. Понимаете, там сразу рассказываем там вот этот дом. И такая есть. Потому что там вот как долго уберище. Но район именно с этими домами связан. Мы офигели просто-напросто. После того, когда он был в одном подъезде, выбежал из другого. Потому что все такие типа. Вау! Это как работает? И я такой, он мне звонил, подумал, справлялся, вас прервал. Типа, ну мир, там фонбу берущий. Я такой такой, а что-то тоже делать. Потому что я там был, когда этот дом был жилой, типа такой. Слушайте, почему бы и нет вообще? Ну, его за тебя, Подвал темный, я не знаю, как он вообще на это решился. Тем более этот придержный маньяк собой брови носит. Я думаю, чем все время падает или за нами? Не успеваю. Он пока, когда нашел, к себе забрал, пизманил, на что он. Он нас попырнул все всех догнал взял пару тиков для гаража, прям так классно. Мы бегали в российскую, вот раз вам не забудут я дверь вышибаю и тело запинает, не надо. Пинают, пинают и еще раз пинают. Запускай было прикольно между ну, новой шашкой мы взяли вообще чтобы как отойти вообще от этих мест потому что рассказываем мы были в помещении и он именно как нас давил как зажал ну, это да но в принципе ну ничего страшного потому что мы взяли выкинули ее от себя и все. ну материал мы засняли, получается, блин, в этот сери сериал а, наше приключение на жопу. Получается, что Резван, Данил, они все офигели от такой фигни. Особенно Данил, он такой, типа, чего за фигня? И сразу пошел. Ну и там даже применяли пистолет, ствол. Он пару раз оказывался у него, у меня. Я в шоке. В итоге оказался у меня. Я в него шмалял там три раза. И он в нас шмалял. И я бегу такой, думаю, но шмалять там потом и он фигарю по нам прям не жилеет. Ну, короче, я был в этом доме, когда он был еще живой. И спускался в этот подвал, там было светлое, там как за закулись. Можно было заглудиться. Спяси вообще не ловит. Нужно было подняться, да также позвонить. Мы не могли пройти, если открыли дверь, в принципе. то можно было пройти... Через дорогу или еще как-то так. Но, в принципе, точно не могу сказать... Но вроде бы можно пройти пуфтиной. То есть вот именно по этим таким домам. Вообще, мы такие дома с когда становятся заброшенные, называем Сталинками. Причем сталинками такие строили во время стали. Первое, если вы зайдете на мою страничку ВК сейчас покажу, то можете увидеть фотку то есть с одной из за этих загрошек фотку я вот уже поменял вот вот мой аккаунт и вы видите эту фотку. сейчас покажу видите? а раньше вообще то он был целый вы это могли видеть и сразу хочу сейчас пару секунд. Так, пару секунд. И можете, кстати, подписаться на мой канал. Мое сообщество именно вот. Че там жестко ответил? Вот, драк подписываетесь, тут сразу говорю, тут блогеры, Ризван, Данил, то есть еще Алексей, Шашка, ну, Алексей и еще кто-то. Короче, вообще прикольно, но в принципе... Но вчера, ну, получается, после съемок вчерашних, это была жесть. Мы поняли, что он работал как бы ФБР, АТ, вот. Поэтому, ну, мы так угорали, когда... То есть, это было все не когда он выбегает с одного подъезда, побрался по подвалу и с другого. Он не хотел это показать. Я такой, типа, ну GoPro села, мы погнали, и... Вы не представляете... Захожу, хочу выйти, и как мой О, и безвращается! Ну, моя! Я такой звук, он не забыл, он не забыл. Он меня заметит, где такой замер в ты, ты, ты, ты, ты, ты не заметишь, ты не заметишь, что ты не пройти, как взлом меня замечает. Ну, а После этого танел на короче, в этом подвале. Он снимает. Он снимал вот так вот, а не так. Вот так. И я такой думаю, ёлки-палки, вы что творится? Он уже со свадом думал, все, главное, либо так, либо сейчас. То есть он думал просто вдвоем так, молюсь, молюсь. А я короче, эти бури разбегаюсь и не начинаю браться за них, короче, в таком баги стоит такой, что происходит? Мне этот в Марии. Резван вообще, то есть он здесь спокойный. Вообще он как оптимист. И я офигеваю. Да не выбегает. Я отбился от него, но он вкрупнее несколько раз и короче сразу говорю не сразу такие короче я еле от него убежал хромая и после этого он короче берет вот идет за нами я у него в этот момент отжал и короче хочу у него шмалить, шмаляя он падает но крови нет понимаете? ОНО ТОН БРОНИК! Че за фигня просто? Ну, он лежит, а визуально обрадовался, на втором этаже такой, включает. Этот какой? Ну, короче, узнайте сами, что он включил, но после ролика, там в конце такая дичь произошла. Сразу говорю, ну, это будут спойлеры, видите сами. К сожалению, Резон, поскольку скоро уедет, а монтажом заниматься никто не сможет. Потому что если я им буду заниматься Ну, ну найдем кого-то из нашей компании, но, ну, короче, я рассказываю сразу, если я буду монтировать, я тупо это все соединю, но короче, и все засоединил.